О, ребята, Христос воскрес вам всем. Не понял. Чё, за столом? Ночь как бы, нет? Ночью и празднуют. На. Это нечетное, поэтому нам, Да. Хритоска. Воистину. Чё спят, балбесы темным <плоден> водом. Ой, гоночку, я сейчас и за... конечно, нас Потом, слушай, не закрываю. Ну, вот. Я слушаю, заплати. Не учи меня, Вы мама Джей. Да я а это я услышал. Вот, О, О, ну красовица. Так возьми. Берут три. Три берут. Перу или... Я тебя убирайте цыпленок. У тебя три секунды, чтобы убрать их. Детям. <пишут> О, я покажу, покажу. Вот этот спать пошел. Я так вообще-то. До... Не должно быть. не, должно быть. не, не Да? А вот давай а, в в апрель. А сейчас какой месяц? Апрель. А почему, в школу еще не у нас каникулы. В да, у нас каникулы а, уже. А новый каникул, да. да. Ну, Привет, Трус. да. Май год не мешает, говорить. Да я так чтобы слышать, меня надо заплатить. Адриан, Я тебе вреду в Дубай из по башке. <свеч> Пасха это Да, да, но да, все равно без разницы. Да, привет, ну... мам. Да ты из. Скучный неверующий фу-фу кошмар какой. Да, он э, зануда. И наглый. Нахальный. мне Это у меня в голове. громкие мысли? Адриан, почему у тебя такие громкие мысли? Да, просто у в... меня не всегда такие. Что это за... Мои купы мне мешают Паса... говорить. Паса... Тубы ну, слушать, это... ладно. А, а, Адриан, Адриан. Хорошо, что он. Это не бражник. Хорошо, что это я. Хотя бы знаю, кто он. Да, я слышу. Ну, не важно, он же не знает, что хранитель и как бы фактом то, что Бражник мог его увидеть. Мои губам не мешает говорить, чтобы слушать меня. Да, да, да. Да, великую. Какие-то новые песни <смешки> ВК Да, ВКСам. <смешки> Леди-самка ее зовут. Я... <смешки> <смешки> Я ухожу. <смешки> не входить в УДИ. <смешки> Шли отсюда. <смешки> с моей комнаты, Быстро. Идите спать, все. Свет отключите, только палите ей. За него плачу вообще-то миллиард. Я не миллиардер вам практически. Свет, пожалуйста. Выключаю. Слышь, ты в моем доме спишь и умчишь. Я их всех выгоню. Так ушли с моего дома быстро. Ой, с моей... Все, идите там, спите. Да, потому что они, они мою комнату заняли, поэтому я там буду спать. Все. Ну -ка вылез вопрос, а как э, вылез отсюда? Вот... Свалил покажет. отсюда? Ходишь тут. Ну ка свалийте с моего дома. Кто это такой? Я не знаю, кто так, это. Я, ну, это мой колбец А моего дедушку есть бабушка Гарена Он мне сам рассказывал Бабушка Гарена Эй, пиков турист А Спим Это что за заяц? Здравствуйте, миссия заяц Меня убил? Ай-ой-ой-ой. Не знаю, пасхальный какой-то. Так он там, поэтому. Ничего. Все, конец связи. начинаем тебя лупасть а я я че он такой сильный да, вообще, собак. Сюда, иди, я тебя почти победил почти половину тебя добил Блин. Ну, ты ты возьми, сражайся, а мы постоим. Когда кинь только мне, дай. Я его с одного удара спикива. Мм. Эээ, Не так. понял. Где моя супер of... Где моя супер -сила? Выбирать. Юджин используй! Так, так, так, где? Кто такой Костя? Да, забалим где ай яй яй яй яй я даже подойти к ним не могу. Кстати, он такой слабенький, если к нему подойти, то он слабый. Я не понял. Супер шанс. Давайте, давайте, может мне кто-то поможет. ну давайте давайте чуть-чуть ох чудесный мистер бак о все талисман вернулся на законное место ко мне всё. Давайте там всем удачи. Мне надо отойти. Мой талисман вернулся в шкатулку. Неужели? Так, а я тут пройду. Детрансформация. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля